Из Якутска поступил приказ собрать отряд и выдвигаться в район вероятного расположения банды. Как вы знаете, за нами идет отряд чекистов. Они выслеживают нас по нашим следам. Но мы их перехитрим. Мы разделимся на небольшие группы и затеряемся в тайге. А через три дня мы снова встретимся. Данным. численность банды варьируется от 20 до 40 человек. Мы должны проверить возможное наличие связи у банды с разведкой Японии. И если подтвердиться, приказаны выявить всю сеть.